Меня зовут Камаева Елена. Я директор книжного магазина «Литера» в городе Сарапу. Я начала ощущать некоторое отсутствие интереса к своему бизнесу, отсутствие сил приходить в магазин, делать что-то новое. Пошла, чтобы найти для себя ответы, почему почему у меня нет сил, почему у меня нет энергии. Поняла, в чем причина, нашла пути решения. Сейчас буду работать над этим. Я понимаю, что ресурс есть, мне нужно только до него докопаться, восстановить… Свое равновесие. Все происходящее в личной жизни и в бизнесе мы привыкли воспринимать через призму негатива, а нужно взглянуть на это с положительной точки зрения и в дальнейшем развиваться, исходя уже из этой ситуации в положительную сторону. Вот это было для меня самым важным, что нет каких-то плохих решений, есть обстоятельства, из которых мы должны извлечь для себя плюсы.